Народный рецепт, улучшающий функции суставов с обезболивающим эффектом. Очистите 300-400 граммов чеснока. Пропустите его через мясорубку. Положите в литровую банку и залейте хорошим нерафинированным растительным маслом. Настаивайте в течение двух недель в темном месте, ежедневно перемешивая содержимое. Получите чесночное масло. Процеживайте его через 3-4 слоя марли. Способ применения. Втираете в больное место, например, поясницу при остеохондрозе или суставу при артрозе. Накрываете полиэтиленом и теплым шарфом на ночь. Уже с первых дней почувствуете облегчение, восстановление подвижности и уменьшение боли. Курс 2 месяца. Чеснок улучшает кровообращение в области больного сустава, тем самым способствует восстановлению его функций. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья!